Всем привет! Хотел бы продемонстрировать видео, на котором можно будет ваш планшетик починить, если вы лазили в интернете и поймали какой-нибудь вирус там, бывает такое, что высвечивается надпись там, заплатите мне денег на определенный счет, ну, после этого получите смс и разблокируйте свой планшет. Ну, мало ли, где вы там лазили, на каких сайтах, бывает всякое. Я покажу, как это легко исправить удалить вредоносный вирус и вернуть свой планшет к работе. Сбросил при этом все настройки планшета к первоначальному, которые они были изначально загружены в него. Все достаточно просто. Планшет, ну, к примеру, у вас планшет не работает, да? Там заставка высочена. Но выключить вы его всегда можете. Вот я беру его и выключаю. Раз. Выключение ОК Ждем пока планшет выключится После того как он выключился нам необходимо зайти э, В меню так называемое скрытое Делаем мы это так Я беру сначала зажимаю клавишу питания И плюсовую и добавление громкости «плюс» одновременно. Раз, раз, зажал. А теперь добавляю минусовую. Раз, не получилось запуститься. Еще раз пробуем. Клавиша питания. Плюсовая клавиша. Ага, клавиша питания и плюсовая клавиша. Видимо, такое вот меню у нас появилось, да? Для того, чтобы нам полностью удалить все вирусы и вернуть планшет к первоначальным настройкам, выбираем пункт Vibe Data Factory Reset. Вот я вам продемонстрирую. Это клавишами звука то же самое. Вот минусовой клавиши я вниз опускаюсь. Так, раз, раз, раз, раз. Клавишей питания заходим в этот пункт. Раз. Так, не получилось еще раз. Вниз опускаемся. Раз, раз, раз, раз. Вайп дата, factory reset. Клавишей питания захожу. Все, что нам нужно сделать, это выбрать пункт ЕС, yes, delayed User Data. После того как вы это выберете. Система полностью удалить все лишнее, все эти ваши вирусы, полностью заставка уйдет, и сможете заново пользоваться своим планшетом. Планшетом, телефоном, все, что на базе Android. Ну я свой не буду перезагружать, он у меня работает. Поэтому я просто, просто выйду. Нажму No и перезагрузить систему сейчас. Он у меня включится, опять будет нормальном режиме все пошел запуск так же самое и у вас будет работать ну, на этом все до свидания